Я очень серьезно хочу с вами поговорить насчет Коли. Что это подлюка опять натворил? Он сегодня на уроке математики матерился. Вот сумасшедший мальчишка. Не годник. Нам надо понять проблему, понимаете? А, узнать, где он мог услышать то, что сказал на уроке. А где он мог это услышать? Про прощения заранее. Да, да, да. Галина Васильевна, ну, может быть, ну как-то случайно вы дома матерились, а ваш сын услышал. Ну, кто, кто, кто, в смысле, а я, а, я... а я Так, Галина Васильевна, господи, Галина Васильевна, ну, не Я вообще, чтобы я когда-нибудь. Слушайте, а что за мат там он сказал? Ну, слушайте. А? Ну, я не буду повторять. Не. А давайте так, а почему вот он сматерился? Вот почему? Может, на уроке кто-то ударил дитё там или оскорбил его, обозвал как-то? В этом все дело. Он просто получил пятерку по контролю. Ах, умница какой! Ай! пятерку, еще бы он не сматерился. Первая пятерка в его жизни. А вы молодцы. Сначала вы пятерки двоечником ставите, а потом хотите, чтобы они не матерились.